Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфи Всем привет! Сегодня мы поиграем в замечательную игру... Маранирс. И сейчас сегодня мы выбираем мы попытаемся... персонажей. Да. Попытаемся мы сегодня все-таки вырвать друг у друга победу. Я буду пираткой. Пираткой прям с цветом специально для подписчиц. Такой вот цвет замечательный. Но... Ты вообще кто? Шаман? Шаман с подзорной трубой. Буду Ах, кошмар, ждать, как... когда ты приедешь. Куда? Домой. Ладно, короче, погнали. У нас тут ох. Дрифующий додзе. Я думал, что я неправильно прочитал. Зачем это? Вот это было жестко. Вот это было жестко. Это что за нафиг? Это вот кое-кто не успевает. Фатальный финиш. Ух. А? Че, сгорел, смысле, кто, что, сгорел что Кто проиграл? Я что ли сгорел? Ты загорел. Лавина Жёстко. лавы. А, это я бегу. Так. Бери, бери. А, здрасте. О, да, давай, давай, дальше. У -у -у. Жестко было сейчас. Чё Бег... за? Аааа, я упал. <Слышленный> случайно. Колизей в каньоне. В каньоне. О! Чё-то мне какой-то дичь дают. Да что ж такое-то? Ох, вот это было бы жёстко. о о о о о о о, о. Куда ж ты так? Арбузики. Оба... Бокс. Да. А, ты решил сам, да? Да почему я на тебя смотрю? Я не знаю. Почему? Финалочка, финалочка. Финалочка. О, о, о, о, смотри, смотри. Быстренько все происходит. Куда, куда пошел? Быстренько все происходит. Ах ты. Смотри, какой минимальный разрыв. Совсем чуть-чуть Да Прям совсем чуть-чуть А что у нас, следующая катка? Да, следующая каточка Так <связь> Ну я думаю, я все-таки поменяю цвет ну, Вот ну такой, допустим Так, кстати Тупорик Че у меня тут есть? О. О, -о. О заточенный карандаш а ты че будешь викингом? Господи, какой кошмар Фиолетовый викинг, серьезно Зеленый даже, ух, как все жестко-то Так, ну погнали, погнали Посмотрим, какие испытания у нас теперь Горящий ринг Горящий ринг Ой, я почему-то на тебя посмотрел Ух, как все было близко-то. Нет! Нет! Ух! Это было жестко. Оба я сгорел. Так, кто из нас? Да я тоже сгорел вроде как. Да ладно. Так, фатальный финиш. Тихо. Оу! Это было сейчас жестко. Опа. Ах ты ж. Ш... <свист> Блин. Ну ладно. Так райская, райская платформа. платформа. Мне кажется, это ни хрена не райская платформа. Ты йо. Ух ты ее. Ух ее хероны! Ты решил убежать? <свист> Случайно. Дрейфующий додзи. Дрейфующий додзи. Да куда? куда? Тут типа кто первый поднимет? Походу. Глизей наказание, серьезно? Ой. О, о, о, о, куда ты меня? В смысле, я же подобрал. Все. А что ты сотворил? Ах ты... Отбоксировал. Или отбоксировал. Так, а кто победа? Кстати, ты можешь сейчас торта там... Вот непонятно как... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как оно начисляется-то тут? Восемьдесят восемь восемьдесят шесть. Да вообще капец. Вообще капец. Рядом, рядом. Ой, жёстко. Рядом. Новый левель. Мне дали распутная куриная ножка. Что? Распутная. 他, там та игра destiny. стоит, или ты уже какую-то другую поставил. Так, давай ее поставим. Ну давай, ставь. Вот так она выглядит. Какая-то погремушка свиньи. О, о, о, о. Куриная ножка распутная. Прям самое это. Распутная куриная ножка. Господи, колесей наказания. Богс. Да. Что это за, что это за сейчас было? Объясни Каларина мне, пожалуйста. Лава. Распутная куриная ножка. Да, да, да. <гас> Нифига себе, <гас> <это> <гас> О, я могу такой. и так тебя долбануть? Да, да, да, да, да, да. <гас> <гас> <гас> <гас> так мощно-то? облако корито облако а ты опять на меня посмотришь? подожди это я? блин что такое? теперь я на тебя посмотрел это все на распутные ножки смотришь ты так главное не на тебя О. все что ли? капец да О, засада мост а что тут у нас? Саду мост. А ты решил сам. Я понял. Я решил покупаться. Да. Так, ну и на этот раз что у нас будет? Опять ты золото набрал. Что за распутная куриная ножка? Что она делает? Ножкой. Куриный шевелит Куриный Ладно, в общем, на этом все Если вам понравилось это Игрушечка, то не забывайте ставить лайк подписываться на канал, нажимать на колокольчик Чтобы получать уведомления новых видео И оставлять свои комментарии А с вами сегодня был Дел и И распутная куриная ножка Эфисерга Всем спасибо за внимание И всем пока Всем удачи и всем пока